Теперь владельцы интернет-магазинов могут рекламировать каждый товар с сайта. Алгоритмы автоматически создадут объявления для всех позиций и покажут их на площадках Яндекс и Google. Подойдет любому небольшому бизнесу, продающему свои товары на сайте ⁇ автозапчасти, одежду, товары для детей, косметику, канцелярские принадлежности и другие. Для запуска рекламы Яндекс бизнес возьмет всю информацию о товарах с вашего сайта ⁇ описание, цены и фото. Вам не придется тратить время, чтобы вручную заполнять данные. Все сработает автоматически. Список товаров отобразится в личном кабинете. Его можно проверить и отредактировать. Если что-то закончится или появится новое, просто внесите изменения в список. Например, вы создаете кованые изделия для частных домов. Жители коттеджных поселков скорее будут искать конкретные товары, а не мастерскую, например, кованую скамью, ворота или перила. А Яндекс бизнес покажет им то, что они ищут ваши товары. Яндекс бизнес запустит рекламу для всех выбранных товаров с сайта и начнет продвигать их на площадках Яндекс и Google. Там, где есть ваша аудитория. При клике на объявление клиент попадает прямо на страницу с товаром и сможет сразу положить его в корзину. Вам останется только обработать заказ. Добавьте сайт в личном кабинете, и Яндекс.Бизнес покажет товары для рекламы. Вам останется только выбрать, что продвигать и оплатить рекламную кампанию. Дальше объявление запустится автоматически. Если у вас уже запущена рекламная подписка для сайта, просто включите рекламу товара в кабинете. Зайдите в раздел «Рекламные материалы» и добавьте товары в текущую кампанию. Ничего доплачивать не нужно. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!